Здравствуйте, меня зовут Виталий и я являюсь менеджером компании Автототем на Волгоградском. Сейчас я вам расскажу про такую технологию, как подбор цвета. Среди автолюбителей бытует понятие такое, как компьютерный подбор краски, это не совсем правильно, сейчас я вам расскажу почему. Подбор цвета можно разделить на несколько этапов. Этап первый заключается в идентификации цветового кода автомобиля. В зависимости от марки, местоположение цветового кода может варьироваться. Как, например, у этой Toyota Prado. Он находится на стойке, а, допустим, в Audi или Шкоде он находится в багажном отделении. Этап второй. Расшифровка идентификационного кода автомобиля. То есть вводим код в компьютер. И получаем точные данные по цвету. Снова оговорюсь. Существует мнение, что заводской код совпадает на 100% с цветом автомобиля. Это не так в большинстве случаев. Собственно, в этот момент и подключается в работу колорист. Он смешивает пигменты и делает выкраску. Выкраска – это нанесение краски на тест-пластину с последующим лакированием. После этого тест-пластина сравнивается с необходимым цветом и производится деколировка до достижения необходимого результата. Это, собственно, и есть процесс колировки. Далее готовая краска передается малярной малярный цех для последующих окрасочных работ. Как вы видите, компьютер принимает участие в подборе цвета только на начальных этапах. Всю остальную работу берет на себя колорист. Поэтому, когда вы видите в надписях автосервисов компьютерный подбор, это не гарантирует вам стопроцентного попадания в цвет. А мы, имея в штате высококвалифицированных колористов, сертифицированных по системе ДюПонт, можем. Ждем вас в нашей компании, будем рады вам помочь. Спасибо, до свидания.